Ребят, я хочу посоветовать вам канал Артура Фикса. Там вы найдете вашу любимую GTA V. На его канале ты, да именно ты, сможешь кинуть ему вызов или же трюк, и он выполнит его. Также на канале выходит CS и игры на выбор зрителей. Автор очень позитивный человек и прислушивается к любым комментариям. И да, ребят, у него скоро состоится такой небольшой разговор с аудиторией в скайпе. Ты можешь зайти, не стесняйся. Заходите и подписывайтесь на его канал и бросьте ему свой вызов. В общем, ссылка на канал в описании. ёлки пал Сколько много крика, сколько много шума на одном DLC, сколько много информации полилось от разных ютуберов, мол, нашли новое НЛО. Ну да, сегодня вышла новая DLC. И да, сегодня я читал очень много гневных комментариев под моим видео. И знаете, я немножечко расстроился, так как там было очень много гневных комментариев. Я не понимаю, как человеческий мозг может быть настолько трофирован, что эмоции берут вверх над логикой. Ну да ладно. Я хотел бы вам рассказать о очень занятных вещах, которые якобы появились в GTA. Естественно, речь пойдет о новом НЛО, о рельсотроне и еще о секретном лифте, который добавили в игру. Ага, да, еще об одном графике которая как бы намекает нам, что скоро вторжение пришельцев или намек на новое DLC. С самого утра мне пишут очень много людей по поводу нового НЛО, которое добавили в игру и о лифте. Пришлось немного пошуршать и найти эти файлы. Конечно же, без вашей помощи я бы не справился. Как вы видите, НЛО очень похоже на все остальные, которые были в игре, но без логотипа FBR. Как только я его увидел, я подумал, что возможно это просто обновленные текстуры, но только зачем было это сделано? Как вы там мне говорили, что тайны нет? Если да, зачем они обновляют модельки НЛО? И зачем они Добавляют. Сейчас все бросились искать это НЛО, но я почему-то более чем уверен, что Рекстар впихнули его не для оффлайн-версии. Вы, возможно, хотите мне сказать, что я странный, ведь другие ютуберы просто кричат вам, что, мол, это НЛО будет в самой игре, и что мы его не нашли и так далее. Естественно, первый, кто сделал видео про новое НЛО, будет пользоваться вашим доверием больше, чем другие. Но попрошу, ребята, не нужно необоснованную агрессию выражать в мою сторону. Даже если я ошибаюсь насчет этого Ведь это лишь моя теория, так же как и теория других ребят Ну и немного фактов для вас Смотрите, почему я могу утверждать, что этот корабль, как он называется, добавили не для офлайн версии а для онлайн Файл лежит в папке DLS, значит этот объект был добавлен специально для онлайна И знаете, я начинаю склоняться к той теории, о которой все почему-то молчат А собственно о том, а что в игре нет джетпака, а есть или будет альтернатива ничем не хуже Возможно они говорили именно о онлайн-версии игры Ведь это логично, они хотят же собрать побольше денег А если разгадка нашей тайны будет в онлайн-версии, больше людей начнет покупать рецензионной версии ГТА. По крайней мере, они так думают. Возможно, в скором времени в онлайне у нас будет какое-то дополнение про вторжение пришельцев. Ну да ладно, это всего лишь теории, а нам нужны факты, да? Окей, смотрите. В папку с DLC добавили не только НЛО, а еще два новых интересных файла. Это рация и лифт. Но опять же, я более чем уверен, что это лишь для онлайн версии. И эти файлы никак не касаются офлайн-версии. Возможно, нам готовят великолепное завершающее DLC для GTA под названием «Вторжение пришельцев». Или как-то так. Кстати, я откопал очень много Информации по поводу культа Эпсилон и как он связан с вселенной GTA, и я даже не думал, что культ Эпсилон был таким сильным еще с GTA Asunder. Про культ я сегодня не хочу говорить, так как еще не подготовил для вас материал, а говорить ни о чем нет желания. Ладно, перейдем дальше к тому, что я узнал, а именно о том, что НЛО, которая в Форте Занкуда интерактивная, то есть с ним можно взаимодействовать. Как вы спросите? Да очень просто, ему нужно отдать наш рейлган. А теперь вы такие, воу-воу-воу, парень, полегче. Не верите, серьезно? Посмотрите небольшой клип. Эту информацию дал мне визел. я раньше про это не знал и не уверен, что вы знали. Я пытался взорвать Space Docker под лучами и другие машины, но ничего не вышло. НЛО над базой Занкуда желает взаимодействовать только с Рейлганом. Как вы видите, после моей смерти Рейлган дематериализируется и поднимается вверх. То есть НЛО попросту ворует его после моей смерти. Возможно и нам как-то реально попасть внутрь. Еще одна небольшая информация, которую я нашел. И опять же, она была в онлайн версии GTA. Как вы знаете, нам добавили разные горжи в которых мы можем хранить машины, а также подземные гаражи, где хранятся боевые машины. Кстати, помните этот файл лифта, который я вам показывал в самом начале? Мне кажется, он нужен для лифтов, которые добавили в новом DLC, так как в наших покупных гаражах есть два этажа, и естественно, там есть лифт, который ведет на нижний этаж. Так вот, в одном из этих гаражей есть очень занятная граффити на полу, а именно вот это. Как вы видите, это вторжение инопланетян. Круто, да? И что бы я назначила? Возможно, это отсылка на новое DLC, которая выйдет в 2017 году. Будет круто, если будет. Ладно, спасибо вам за просмотр. Меньше хейта, охладите свой трахание, ребята. И да, давайте попробуем собрать опять 100 лукасов. Но только если для вас эта информация была очень полезна. И возможно мы сможем... Опять что-то, короче, мы сможем. <смех> Ладно, оставляйте ваши комментарии по поводу того, что вы думаете на эту тему. Ждем нового скрипт Хука, тренера и сразу займемся поисками нового НЛО. Всем пока.